Так, всем привет, друзья, начнем сразу, у нас уже время обед, Дима пришел, сбегала за хлебом, за хлеб, хлеб свежий, смотрите, как он крошится, но он вот такой офигенный, это совхозный, наш местный, кужинерский, сейчас, сейчас, сейчас, мама тебе картошку накормит, ладно? Так, сделала толчонку, картошечку. У меня огурца, два, два огурчика в холодильнике лежали. Один нарезала, другой к вечеру. Дима рыбу не ест, как я и говорила. Вот рыбу нажарила. И Дима говорит, мам, колбасы возьми. И я вот взяла вот такое мясо. Пусть лучше мясо ест, чем эту колбасу, которая не, не очень-то. И я, сейчас, лохматая, сейчас засниму себя на видео. Короче, перед тем, как пойти за хлебом, у меня стоял сосед э, со второго этажа. Он сам с Калининграда. Ну, я э, дружу, вот э, общаюсь, общаюсь с ними. Э, и мы с ним разговаривались. Я говорю, знаешь, говорю, так люблю Янтарь. Он такой... А он художник. И я начала спрашивать, а ты кем? Говорю, ты вот портреты рисуешь или пейзажи. Он говорит, я с камнем работал. Я говорю, слушай, я так камни люблю. Я просто балдею от янтаря. А у вас, говорю, в Калининграде он есть. Да, говорит, у нас самый янтарь, говорит, многомиллионный, ну, <coughs> короче, вековые года, там, там, короче, самый старый янтарь это у них только. Я говорю, слушай, может быть, как-нибудь с кем-нибудь договориться, хотя бы что-нибудь, камушки, мне чуть-чуть. Он такой, ладно, я позвоню, узнаю, говорит. Ну, у него же там знакомые, там друзья все таки как-то И он в итоге жене сказал, что Гузеля очень любит янтарь. Разве не принес мне янтарь? Я просто обомлела, представляете. Я, я просто, я хочу его сейчас сидеть, рассматривать, но времени нет. Я отложила так в тарелочку. Он здесь абсолютно разный весь. Смотрите, есть необработанные камушки, есть обработанные вот такие это натуральный янтарь смотрите но ну, я это а потом засниму на видео я вам покажу вместе со своими камушками у меня тоже есть камушки и Посмотрим все на видео, какие они на самом деле очень красивые и очень завораживающие. Я даже на камеру не смотрю, я только на них смотрю, у меня взгляд только на них. Ладно, друзья, все. А пока мне надо кормить Даринку, потому что она уже капризули показывает наши малыши. Да. Дима, иди кушай. Дима. Да, и, и самое главное, я забыла сказать, это мне они принесли просто так в подарок. Я говорю, сколько я должна. Он говорит, да ты что, нисколько? Это просто подарок. Ты, говорит, сделай браслетик или что ты хочешь. Конечно, я из-за этого что-нибудь сделаю. Красивое, красивое ожерелье для себя. Дима говорит, продавать будешь. Я говорю, нет, ты что? Это, это для меня лично. Всем привет, друзья. У меня девчонки с утра выбежали на прогулку. У них снег. И. Они просто тащатся по снегу. Я сходила, покормила хозяйство. Они можно, мама, погулять, спрашивают. Я думаю, что их держать до обеда. Если дети хотят погулять, то пускай идут погуляют. Сказала, отсюда никуда не отходить, никому не подходить. Вот. Наблюдательный пункт у меня классный здесь. Вот они проехали вдвоем кататься. Блин, собака там бежит. Страшно. Вот Насчет собак, конечно, очень страшно и опасно. Господи, упаси, говорю от всякой конечности. Им самки надо вытащить. Одна поехала, другая сидит. Ой, не могу, анекдот. Может, Давид выйдет с санками? Санки есть в подвале. Скажу ему. Так, ну вот, друзья, сходили мы в магазин с девочками. Скажите, опять шуркаешь пакетами, ничего страшного, потерпите чуток. Сходили, купили э, мясо, молока взяла две, два пакетика, 3, 2 пакетика, два жирность. Мне это молоко нравится. Э, майонез с Добре. Колбасу. Особую обычную. Особую обычную. Понимаете, как хотите. А хоть колбаску взяла. Потому что у нас сейчас началась, начинается с понедельника дистанционка. Кормить надо, кошмар, короче. И ладно, я полдня там сижу, там к вечеру, поем там что-то. Ну, к обеду. Нормально. Хватало мне. А сейчас теперь придется интенсивно готовить мне все. Тушенку взяла я на сегодня на ужин. И гречку. Буду тушенку с гречкой варить. Очень вкусно, мне очень нравится и дети любят. А затем волей. Я так подумала, может быть сдел... плов... пловик сделаю. Плов... плов сделаю детям. Давно мы не ели. И приготовим плов. А затем суповой набор. Кверпур. Ну я хороший взяла за 100 рублей. 110, что ли, там сколько, я не знаю. Ну, сколько-то, короче, сколько-то. Ну, по пол курицы, по пол кушки. Мне нравится. А, да, рулет такой взяла. У меня такой рулет любят. Э, да и я чайком очень вкусно получается. Масло сливочное, как обычно. Масло всегда я делаю. Ну и два пакетика и крупу взяла а, два пакетика. Два батончика и крупу. Офигенно. Это вот так будем кушать детям. Ну и крупу. Я беру крупу. Стараюсь на развес. Если на развес нету, стараюсь вот таких пачков брать. Мне вот нравится. Родной край. Мы давно гречку не ели. Думаю, суп едим. Каши ели, но вот гречку мы не ели давно. Ну, как давно, месяц меня наверное. <coughs> вот. Ну, вот, в принципе, вот мы на сегодня покупки. Вот. Молочко, майонез, колбаски, рулет. У меня Дима такой рулет любит очень. Ну, и Давид. Да я тоже не против поесть. Так мясо, цыплята, набор наборы мяса, тушенка, ну вот это мне тушенка очень нравится, очень вкусная она. Андреечка. Колбаску такого хотел? Так вот, батон взяла. Охотничья. А, а для пиццы? Да, а так сделаем, так. сделаем пиццу. У меня Давид очень пиццу хочет, я не могу никак завтра вообще говорю. Вообще вчера хотели пиццу, да. Вообще вчера хотели, да, но у нас не было колбасы. У меня опять не хватило насы. Mm -hmm. <laughs> Ладно, во вторник сделаем. Сделаем. Мы сейчас дома будем дистанционно учиться. Да девчонки mm -hmm. вам будут мешаться мне, ребята. Да. А еще конфетки же взяла. Покажи, Давид. принеси. Вкусные? Не поломай-ка. Они с орешками вроде. Да нет. Они легкие. Ну вкусные. Да? Я вроде прибрала. А мы что тут купили на? А мы что тут купили С арахисом. Арахисом? Мм. Как будто из, из одних орешек, да? М -м. Но они М -м. дорогие. Ммм. Мгм. Вкусно. это как это? Он продают семечки там такие. ]mumbles. Как называется то? Козырник. Мгм. Как как? Козырники. Точно. есть. Прям словом это угадал. Mm. Они очень легкие. Они а вкусные. Mm -hmm. mm. А речь это прям видно вон здесь. Ты что делаешь? Козин и Да? Uh -huh. Холодная вода. Вот это. Вот такой. Поняла. Покажи глазик-то. У Динарки здесь синяк. Класс. Закрой. Кто тебя в садике так стукнул? Ты дожуй вначале, и потом скажи. кто Как? Мы сядем, удаешься уже? На зарядке? Ага. Сюжетный котчика найд. Вот. И вот все увидели, и потом... Ну, только что... Мы с Сюшей работали, себя все и всем пофиг было. Да? Да. А как я дарю на Динару пофиг? Не знаю. Ты заплакала, одна плакала? Угу. А Ксюша-то? Ксюша тоже ну, научилась, чтобы плакать. Но я не плакала. Ты не плакала? Я плакала, а нет. Ну, у тебя прям под глазом синят да? Так, друзья, пойду поросенка кормить, коз кормить. После приду и на ужин буду гречку варить. Вот так день проходит у меня. Ну вот, друзья, я и пришла в пивушок. Закрываю гусей. Вот они у меня здесь бегают. Днем закрываем ихнюю дверку. И все, нормально покормила, слава богу, все. всю живность. И а здесь гуси у меня бегают днем. Я закрываю. Я хочу поделиться вам своей радостью. Сегодня Дима такой Даринку держит. Мам говорит, у Даринки зубик вышел, вылез. Я говорю, да ну, что, шутишь, что ли? Такой, ну да, потрогай. Я потрогала там, как лезвие. На самом деле, вышел зубик. Я говорю, нифига себе, вот это 2-2 вечером температура, она у меня, это оказывается, из-за зубика. Ну и слава богу, ни по носу такого ничего не было, капризов таких не было. Все, вышел, короче, есть. Теперь будем зубики заждать, значит. Вот. Ну, пока я сюда шла, там Женщины разговаривали. У одного болячки, у другого, у кого-то понимание, у кого-то что-то, то-то. Я говорю, я пошла, я пошла, не хочу эти болезни слушать, ну и нафиг. Просто вот так уже надоело. Раньше говорили о жизни, там, обо всем, да, а сейчас при встрече говорят только о болячках, о болезни. Ну, конечно, вот и... И потом люди больше боятся и больше не хотят выходить, нету цели в жизни такой, ну и, короче, апатия ко всему наступает. Ну, я так послушала, я говорю, не не я пошла, я про болезни вообще не хочу слушать. Господи, упаси, говорю, от всякой нечисти. Если суждено, то уже ты переболеешь. И что, раньше не болели, что ли? сейчас болеют. Вот. И, и раньше болели, и сейчас болеют. Ничего здесь, в принципе, такого нет. Так что и загружаться насчет этого некогда говорю надо работать двигаться двигаться а сейчас у нас понедельник и дистанционка начнется у детей у пацанов моих как я не хочу эту дистанционку ну может быть где-то плюс это плюс только для для детей но не для родителей может быть то, что я вот поросенку могу бегать, вот такой ради этого, а так, ну, я бы и так и смогла бегать, и кроме дистанционки вроде справлялась, и как-никак. Ой, расстроились мы с Завидом и с Димой. Дима-то, ну, вроде как-то не так переносит, вроде нормально говорит. То да, не знаю, но Давид у меня, конечно, расстроился, не хочет он дистанционку. Вот, стоят все, кушают, все. Работают челюстями, как говорится. Да ладно, ты что? Ладно. Ничего нельзя проходить. Я кормлю, еще ты Ладно, все, оставайтесь с Богом. Не хворайте. Все, конечно, с Богом оставайтесь. Ой, что у тебя с глазом-то ослепла что ли? Вот Роза там, собака, она такая прям хорошая, беременная опять. И это... Глаз ослеп, что ли, у него глаза нет одного. Но есть он белый. Бельно белый. Все, Да, Роза? В старом хлебушке что дело? Дом нашла? Роза, Роза. О, бедняжка. Холодно, скажи. Чё беременная, мучается. Люблю я собаку. Пошла домой. Сейчас буду варить кашу гречневую. И покормлю детишек.